Что у нас там в мировых новостях? Померла какая-то старушка, которая была королевой Великобритании, и стал королем какой-то старик, который ранее был известен нам как принц Чарльз. И теперь весь русскоязычный мир почему-то обсуждает, как его называть. Чарльз III или Карл III. Это, разумеется, очень вообще неважный спор, который мало на что в реальной жизни повлияет. Я вот сейчас вообще заново узнал, как звали королеву Великобритании. Ну, я когда-то знал, но забыл. Она была там, какая-то королева, все знали, что там есть королева, но как ее зовут, Елизавета II, это уже какое-то углубленное изучение английского, которое вообще не обязательно. Можно этого не знать. Я думаю, что и с новым королем будет такая же ситуация. Он там есть, он король, все знают, что в Великобритании есть король, но как его зовут, а, неважно. Можно будет прожить нормальную, счастливую, полноценную жизнь даже не зная, как его зовут на самом деле, и уж тем более не имея никакой позиции о том, как переводить это имя на русский язык. Но, если уж вы эту позицию имеете, то позаботьтесь о том, чтобы эта позиция была правильной, а не вредной и ублюдской. Так вот, называть короля Карлом Третьим – это позиция вредная и ублюдская. Почему? Ну Потому что его имя Чарльз, потому что в англоязычном мире, в котором он обитает, его зовут Чарльз, и он останется Чарльзом, независимо от того, что мы тут у себя в русскоязычной среде придумаем. Мы можем выбрать присоединиться к этому миру или остаться в своем русском мире, где все по-другому, всех зовут не так, как на самом деле. И опять же, если вообще допустить, что этот разговор имеет какое-то значение, что выхлоп от названия Чарльза Карлом не нулевой, то я уверен, что выхлоп от этого именно отрицательный, потому что мы отказываемся от участия в мировой культуре. Культура — это постоянный обмен мемами, которые основаны на том, что до какого-то мема люди должны быть на одной волне. Люди должны понимать, как кого-то зовут, что происходит в мире, и потом уже от этого отталкиваться и создавать новые смыслы. Король или королева Великобритании — это вроде какой-то бесполезный человек, но определенно занимает место в культуре, про которое будут шутки, фильмы, песни. И э, называя его не так, как называют все, мы отказываемся от участия в этом международном диалоге. Э, мы создаем искусственный барьер, через который сложнее будет перескочить какому-то русскому фильму, песне или мему. Это культурный изоляционизм, который мы выбираем добровольно, просто потому что нам нравится, как Чарльзом слэш Карлов называют в учебниках истории. Несмотря на то, что прямо сейчас, сегодня, в сегодняшнем интернете, в сегодняшних медиа, он будет Чарльзом, а не Карлом, потому что мы не в учебнике истории еще. Я хочу привести пример из совсем другой области. Мне когда-то много лет назад случайно попался старый выпуск журнала Наука и жизнь, который валялся где-то у моих родителей. И там была какая-то статья про рентгеновское излучение, и в ней был просто потрясающий абзац. Там говорилось, знаете ли вы, что во всем мире рентгеновские лучи пренебрежительно называют X-лучами? Потому что так придумал их изобретатель. И только мы в Советском Союзе называем их рентгеновскими, потому что уважаем его имя. Ну что могу сказать? Ну молодцы! Добровольно отказались от того, чтобы говорить на одном языке со всем миром. Я не очень умный, я не слежу за э, сложными физическими мемами, но я уверен, что как раз в этом месте существует э, довольно большое количество прикольных э, шуток, каких-то э, отсылок, может быть, в научной фантастике, э, потому что, ну, x — это звучит как-то круто по-научно-фантастическому. Это крутое название, э, это такое пересечение чего-то крутого с чем-то реальным. В этом месте ну, может твориться культура, здесь может просто происходить что-то интересное. Советский гордый читатель, зритель, не получает этих шуток. Ну, дополучает их, потому что здесь стоит языковой барьер, абсолютно искусственный. Ничто не мешало привыкнуть называть рентгеновские лучи X-лучами, так же, как это делает весь мир. И общий язык в таких местах помогает не только принимать чужую культуру, но и создавать культуру. Кто-то в Советском Союзе или сейчас в России, в общем, в русскоязычной среде, мог придумать что-то интересное, что использует название «рентгеновские лучи». И это было бы трудно переводимо для западного зрителя, что снижает влияние вашей замечательной империи на весь мир. Чего вы добились — не знаю. И то же самое сейчас с этим Карлом III. Все, что люди в русскоязычной среде э, скажут, пошутят, снимут, напишут про этого короля Великобритании, э, будет чуть сложнее переводимо на э, мировые языки, э, будет чуть сложнее понято мировым потребителям. Э, и таким образом русская культура чуть меньше сможет повлиять на мировую культуру. Чего вы добились, идиоты? Россия никогда не будет великой до тех пор, пока она называет Чарльза III Карлом III. Ну, еще до тех пор, пока Алексей Навальный не победит Владимира Путина. Слышу это возражение, понимаю. Вы намекаете, что англоязычный человек тоже искажает э, имена собственные, которые приходят из российского, из русскоязычного мира. Э, там, где эти имена хотя бы какое-то место в международном диалоге занимают. К сожалению, это в основном имя Путин, но имеем то, что имеем. По крайней мере, у нас есть Путин. По крайней мере, вокруг этого персонажа мы можем создавать какие-то смыслы, мы участвуем в этом диалоге. И мы могли бы тоже более жестко говорить, пожалуйста, произносите его правильно. Не Путин, а Путин. А если вы искажаете, то чем мы хуже? Мы тоже будем искажать и называть Чарльза Карлом. Ну, тут сразу три возражения. Во-первых, это не такое сильное искажение, что Путин – Путин, что Алексей – Алексей. Это просто небольшое смещение каких-то ударений и звуков э, в чуть-чуть более привычную сторону. Это не Чарльз – Карл. Мы можем произнести и Чарльз, и Карл. Нам и то, и то нормально, но мы почему-то выбираем Карл, э, искусственно отдаляясь от э, более правильного варианта. Во-вторых, да, мы хуже. Так сложилось по каким-то причинам, по каким-то причинам, что мы в роли догоняющих. Тем более мы в роли догоняющих по отношению к англоязычной культуре, в которой живет этот Чарльз, которая для него родная, и это, это, английский это язык, с которого переводят его имя. И мы здесь ну никак не навяжем свое прочтение его имени. Карл никогда не станет мейнстримом, Чарльз останется мейнстримом, поэтому да, в этой ситуации мы хуже. Мы не заслужили такой позиции, ну или просто э, волею случая, не оказались в такой позиции, где мы могли бы легко диктовать э, свои условия, как кого называть. Мы всегда будем неправыми в этом диалоге. Просто нас могут терпеть э, чуть больше, если, допустим, кто-то русскоязычный снимет гениальный фильм про Чарльза III, который будет называться «Карл III, И все будут понимать, что, типа, это неправильно, но вот это есть, и это придется терпеть. Это максимум, на который мы можем рассчитывать. Ну и в-третьих, да, мы можем прибегать в комментарии под каждым э, видео, где э, кто-то неправильно произнес какое-то русское имя, и смеяться. Мы можем... Э, пытаться протащить э, уважение к русскому языку и к его правильному произношению, но, опять же, это только там, где кто-то потребляет наш продукт или э, уделяет внимание нашим русским персонажам. Уважение к языку можно приложить довескам к экспортируемой культуре. Если экспортируемой культуры нет, или тем более, если речь идет об импортируемой культуре, о Чарльзе Третьем, то э, просто смешно пытаться здесь выдумывать какое-то свое произношение. Здесь нужно повторять то, что там. Если мы хотим включиться в этот диалог, если мы хотим, э, чтобы э, у людей, которые говорят по-русски, был шанс однажды, волею случая, быть услышанными на мировой арене. Мы должны говорить о Чарльзе Третьем, а не о выдуманном Карле Третьем. Культура — это не то, где хорошо смеется тот, кто смеется последним. Культура это то, где хорошо смеется тот, кто смеется в середине. Кого услышали и переработали, и продолжили смеяться дальше. И на кого теперь ссылаются. Если ты стоишь в конце какой-то цепочки потребления, если где-то произошел Чарльз III, а ты пересказал его как Карл Третьего, и после тебя ничего не произошло, ты... Ты просто написал учебник истории. Может быть, у тебя самый лучший учебник истории. Может быть, в нем все супер суперсистематизировано. Может быть, у тебя все Карлы называются Карлами. Может быть, ты еще даже э, не сразу будешь его писать. Ты подождешь, пока Карл III станет э, Карлом Последним. Или э, Лже-Карлом, или еще чем-то. И ты гораздо лучше все систематизируешь. И, а те, кто называл его Чарльзом, вообще дураки. Они там в своей культуре общались между собой, в то время как ты думал о Вечном. Ты написал учебник истории, но учебник истории не участвует в культурном диалоге. Учебник истории про мертвых и для мертвых. Ну, или для тех, кто еще не родился, наоборот. Для тех, кто будет читать о сегодняшнем дне в будущем. Но мы живем в сегодняшнем дне. Сегодня э, там, в интернете, в котором мы, знаете, вот сегодня общаемся, там существует такой персонаж, такая медийная персона, как Чарльз Третий. Там не существует Карла III. Поэтому ваш учебник истории засуньте себе в жопу и пишите его потом. Ваша попытка систематизировать и описать реальность вступает в активный конфликт с проживанием этой реальности. А проживать реальность нормальным людям важнее, чем писать учебник истории. Да, бывают ситуации, ну, можно вообразить ситуации, когда э, ради каких-то других фич в языке, ради какого-то другого удобства или каких-то сложившихся традиций э, придется уйти от фанатической точности. Если сейчас появится персонаж с фамилией Гитлер, которого надо будет обсуждать, который будет иметь какое-то родство с тем Гитлером, про которого мы все знаем, то, наверное, в русском языке будет иметь смысл называть его Гитлером, а не Хитлером. Хотя Хитлер более фонетически точно. Или взять ту же Елизавету, она Элизабет. Елизавета — это некоторое отклонение от того, как ее зовут на самом деле. Но здесь можно привести аргументы, что она женщина, в русском языке женские имена должны... Чуть по-другому склоняться, поэтому лучше пусть она будет Елизавета, а не Элизабет. Ну или можно было бы придумать какой-то компромиссный вариант типа Элизабета. Близко к оригиналу, но с необходимыми нам грамматическими фичами. Но с Чарльзом же не так. Чарльз — это имя, которое нормально звучит в русской речи, которое нормально склоняется по законам склонения мужских имен. И более того, существует традиция называть этого конкретного человека Чарльзом. Он всю жизнь был принц Чарльз. Поэтому активно отказываться от такого удачного стечения обстоятельств в угоду какому-то там учебнику истории это либо большая глупость, либо просто активное вредительство. При этом надо сказать, что в самом методе внедрения чего-то в язык для продвижения каких-то своих идей нет ничего нелегитимного, нет ничего запрещенного. Тут, конечно, на ум первыми приходят феминистки, все эти блогерки, авторки, режиссерки, которые пытаются изменить фреймворк для мышления, для будущего, используя какие-то слова. Они просто настойчиво говорят так, как говорят, в надежде, что это повлияет на общество. Они, конечно, не правы, они не в ту сторону воюют, и я надеюсь, что в глобальном плане у них ничего не получится. И я, кстати, после общения с одной из сторонниц феминитивов подозреваю, что они и сами надеются, что в долгосрочном плане у них ничего не получится. Просто они думают, что тут и риска такого нету. Я думаю, что не надо бегать с этой гранатой, нужно поосторожнее обращаться с языком. Они думают, что они сейчас очень ювелирно падают на маятник, он сдвинется в нужную сторону и больше никогда не будет двигаться и решит все проблемы навсегда. А... Их надо остановить, они не ведают, что творят, они совершают глупость. Но конкретно к выбранному методу претензий нет. Это нормальный, мирный способ заявления своей гражданской позиции. Я сам использую такое заявление гражданской позиции в некоторых мелочах. Я иногда внедряю в свой язык просто какие-то словечки. Ибо хорошие словечки, почему бы их не использовать? Покуда кто-то использует эти словечки, сохраняется шанс, что они вернутся в мейнстрим, если они ушли из мейнстрима. Это такая довольно пассивная борьба за что-то. Я вот просто выставил табличку, что я считаю, должно быть так в языке. Я приучился так говорить и больше об этом особо не задумываюсь. Я считаю, что у, вообще у всех людей, которые знают и любят свой язык, должно быть какое-то количество таких слов или пунктуационных вещей, или там кофе среднего рода, которые они Используют не потому, что привыкли, а потому, что в какой-то момент задумались, а как надо, и переучили себя. И после этого уже не задумываются. У всех выставлены такие таблички, люди общаются друг с другом, периодически в речи друг друга натыкаются на это, думают, хм", и идут дальше. Это обычно не супер важная борьба. Просто я знаю, что э, если мое мнение совпадет с мнением большого количества людей, то вот э, знаете что? Я не против, если общественный взгляд на норму сдвинется чуть-чуть в эту сторону. Если не сдвинется, окей. Если сдвинется, отлично. Я свое мнение заявил, вот пусть может быть оно учтется. И точно так же вот эти латентные путинисты, которые живут в учебнике истории, а не в реальном сегодняшнем дне, заявили свое мнение. Не Чарльз, а Карл. И думают, что это повлияет на то, как мы мыслим, как наше общество себя ощущает, что оно будет ощущать себя в учебнике истории. И это все супер неважно даже по сравнению с теми же феминитивами. Использование феминитивов потенциально может исказить отношение к половине человечества. Да и вообще оно зачем-то поддерживает это деление человечества наполовины, там, где это деление могло бы потихонечку сходить на нет. По сравнению с этим, Чарльз или Карл вообще плевать. Можно ни минуты в жизни не тратить на рассуждение над этим вопросом. Но раз уж мы несколько минут с вами потратили на это рассуждение, давайте в конце зафиксируем для себя, как надо говорить. И привыкнем, и будем использовать это в своей речи, как эту самую выставленную табличку. Я всегда буду называть этого чувака Чарльзом и буду рассматривать как своих потенциальных врагов и врагов моей культуры тех, кто осознанно по своему выбору в русском языке будет называть его Карлом Третьим. Посмотрим, кто победит. Хотя, на самом деле, конечно, эта схватка закончится в ничью. Каждый из нас просто использует свой вариант пару раз в жизни, когда мы будем обсуждать его смерть. Так как по каким еще инфоповодам нам пригодится имя короля Великобритании, я не очень представляю. Так что все это, наверное, довольно скоро закончится. Надеюсь, что следующий король или королева будет с нормальным именем, который будет однозначно читаться и не вызовет у нас таких пустых споров. Давайте какого-нибудь Макса сделаем королем.